Здравствуйте, я Джон, я хочу уже в бой, срочно выпускать тебя в бой, у меня так и чешется моя дубинка. Бросайся на него, кидайся. Я думал, они такие простые, эти алкаши смотрю, как борются. Ах ну вот и я, друзья, добрался до этой интересной игрушечки под названием Tabs Totality Accurate Battle Simulator, так он называется. Это у нас, значит, симулятор различных битв, где нам предстоит выстроить свою стратегию для достижения а, победной нашей а, цели. Давненько я, ребят, хотел поиграть в эту игрушечку, но все никак не было времени. Но перед началом просмотра попрошу, ребятки, вас не забывать про лайки и про комменты. Пишите, братишки, Скорбечу, для поддержки. А он непременно будет радовать вас таким контентом интереснейшим. Коротко и ясно, и по делу, как говорится, у нас, значит, несколько режимов. Мы выберем, наверное, компанию... И начнем, скорее всего, с самой первой миссии. Я уже тут немножечко поиграл, но мы начнем специально, друзья, с самого начала, чтобы показать вам и мне самому, собственно, сделать обзорчик и прохождение этой увлекательной, интересной, а самое главное, что безбашенной игрушечки. Вкратце, что мы имеем? Ну что ж, мы имеем вот такое вот войско о, синих игроков, которые будут нам противостоять. Да-да-да, мы можем на них посмотреть поближе, можем подлететь как-нибудь, можем рассмотреть их выразительные лица, здравствуйте! Меня зовут Фред Здравствуйте Меня зовут Чарли Здравствуйте Я Джон Я Харчу уже в бой Срочно выпускайте меня в бой У меня так и чешется моя дубинка Да, ребят, вот такие типы у нас, значит, играют И сейчас мы будем против них выставлять Выставлять свою армию игроков Которые непременно здесь сейчас появятся Ну что ж, что мы можем противопоставить этим дуболомам Сейчас, ребятки, я вам продемонстрирую Выбор у нас небольшой Это у нас, значит, какой-то клубер Это, значит, какой-то протектор и какой-то значит э, э, спир э, та, тро, Тровер какой-то, трувер Да, у братишки скретча не очень хорошо с английским Поэтому прошу, не судите слишком э, строго Так, это значит копейщик, другими словами Это у нас значит дуболом и это у нас, значит, чувак со щитом. Ну что ж, кого мы выведем против этих шестерых дуболомов? Ну что ж, а против дуболомов надо выводить точно дуболомов. Так, давайте точно так же примерно расположим. А, или расположим ли здесь своих дуболомов вот в таком вот количестве. Или же сделаем а, вот так. Так, 180, 90 и двое со щитами. Пускай будут держать удар. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Файтинг. Файт, ребятки, пошел. бой не пошла, музычка заиграла. И что у нас получается? Так, со щитами неплохо так продавили, но я смотрю, удар у синих-то пожестче будет, да, чем у моих. Они просто на раз моих выносят. Так, что, ребятки, мы можем из этой ситуации все сделать? Завалили последнего моего чувачка, который боролся до последнего. А, ну что ж, вывод можем сделать следующий, что вот этих чуваков со щитами мы уберем и поставим гораздо больше дуболомов, попробуем, ребятки, сейчас таким вот, такой пачечкой налететь и что у нас получится, давайте посмотрим так, давайте, ребятки, пошли, я вас верю вы сможете, раз пошел, два пошел вот это удары, я понимаю только черепушки затрещали, задрожали блин, так, на нашей стороне очень, очень весомый перевес и наши трое против одного, получается. Ни хрена он лихой парень. Вы видели, как он вернулся, а? Ну, вмажьте уже ему. Смотрите, какой он верткий. Нифига себе резвый малый, а? Ну, кто-нибудь уже успокоил. Да, успокоили мои, мои два дуба этого чувака. У него же в глазах потемнело от такого финального ударчика. Замечательно. Можем вот так, ребят, посмотреть. У него реально в глазах, смотрите, подтвердело, потвер... я говорю, потемнело. Так, ну что ж... Первая миссия закончена. Переходим ко второй. Против нас выступают чуваки с копьями. Так, так, так. Здесь у нас, значит, спиток их. 5 человек и здесь 10, короче, копейщиков против нас выступает Что же нам против копии противопоставить? Так, 800 очков мы имеем Дуболомов, конечно же, можно Давайте попробуем тоже распределим наших дуболомов Только на этот раз их сопровождать будут щитоносцы А дуболомы пойдут за ними Просто нужно удар первый, чтобы нам словил щит А не, а не живое, так сказать, тело так, сюда еще одного над дуболом Так, и здесь точно так же примерно Друг за дружечкой в ряд пойдут наши типы Ну что ж, в бой, ребятки, старт Посмотрим, что у нас из этого получится Так, идут, ага, как его так сбили-то, а? С первого раза перепрыгивайте через него Давайте, достигайте уже цели, их тут еще много очень Они уже перезаряжают, офигеть, мимо Еще раз мимо, еще, а, попали Ах ты ж, е здесь один остался, совсем один Совсем один, и там тоже всех перебили Как же так-то, а? На, держи в голову, нет, он, похоже, не справится, но он неплохо так держится, мажет, смотрю, они все мажут мимо него, поп... не попадает никто, нифига себе, герой просто, а он зато четко всех выносит, не дай бог копье, ах ты ж, блин, не повезло, вы видели, сколько этот один умотал? Он целую пачку практически в одного размотал, ему нужно а, почетное звание какое-нибудь было дать за эту миссию, смотрите, как он гордо, доблестно бился, а, конечно, они в вчетвером. Четвером же, да, вчетвером, ребятки, завалили моего пацана. Мы потерпели неудачу, я думаю, что нам нужно сейчас как-то перегруппироваться. А, как-то, как-то странно, Он наших сразу всех вырубают. Я знаете, как сейчас сделаю? Я сделаю ам, в разноброс всех, да. Здесь у нас будет кучка из а, четырех, к примеру, дуболомчиков. Здесь будет кучка из... Тоже четырех дуболомчиков, все они будут в разноброс расположены Даже знаете, как на надо сделать? Надо по-другому Нужно, чтобы наши э, ребятки вообще были далеко друг от друга Вот таким вот образом это раз И вот таким вот образом это два Плюс два типа э, должны быть со щитами, которые, наверное, будут спереди И они постараются на себя первый выстрел э, сдержать Вот так вот, да, вот теперь должно быть поэффективнее немножечко Ну что, погнали? Посмотрим, так, первый удар в него Он даже сдержал, смотрите, со щитом своим Он сдержал все выстрелы И тут наши типы подходят Ну что, теперь у вас просто нет шансов Сейчас как навалятся мои дуболомчики И вам придет полный хрендец, Так, с той стороны уже почти добили С этой стороны уже доматываем одного Да, кстати, смотрите, как эффективно Здесь осталось четверо Здесь осталось четверо, то есть меня пострадали только мои щитоносцы Практически больше потерь мы никаких не потерпели Ну что ж, играем, продолжаем, ребятки, в игрушечку под названием Taps. А, недавно просто мне очень сильно хорошо с ней повезло Я нашел ее в бесплатном доступе, да, а, на всем известном сервисе Epic Games а, Была акция, и я теперь с удовольствием готов в нее поиграть До этого что-то как-то все руки не доходили И возможности приобрести игрушечку, естественно, не было Давайте, ребятки, переходим к следующей миссии Так, теперь у нас против нас... У нас против нас а, другие типы, давайте посмотрим их поближе, это кто такие? Так, это стандартные у нас дуболомы, а, мы уже их видели, кстати, ребят, прошу заметить, что каждый а, персонаж а, как-то рандомно генерируется Есть персонажи побольше, есть персонажи поменьше, но того же типа, а, с дубинками только такими же Так, это у нас кто такие? Это у нас камни метатели какие-то, и это кто такой? Это у нас просто какой-то вождь. Вы посмотрите на это выразительное лицо в черепе. Он что, моргает глазом прямо на череп? А у него и череп моргает тоже. Придумали же, Так, дальше у нас что? Так, это тоже... А, у нас тут тоже самое зеркальное отображение того, что с того у нас фланга. Так, что, это, что эти типы умеют делать, я без понятия. Ну, давайте попробуем вы, выстроим против них какой-нибудь а, вот такой вот а, клин и вклинимся. Блин, я думаю, что здесь такой же на тактике придерживаться. Давайте в разноброс поставим здесь, значит, одних. А в разноброс поставим здесь других, поставим сюда копейщика одного, копейщика другого спереди, у меня еще остается целых 600 очков, так, здесь у нас идут камни, каменщики, а сюда, наверное, я поставлю чувака, который со щитом на одного каменщика, на другого тоже со щитом. Ну и все остальное пространство займем вот этими вот дикарями, которые так и готовы свои дубины почесать об голову нашего противника. Так, еще даже одного можно поставить. Вот, вот так вот, друзья, такой вот расклад. И сейчас посмотрим, на что мы способны. Погнали в бой, в атаку. Сейчас мы со всех сторон навосновалимся. Так, ох, эффективно один копейщик вынес... Ох ты, шаман, смотрите, что он делает У него прям какая-то ультимативная атака Очень мощная Так, пошла, ребятки, битва Битва пошла, битва в разгаре Да, правильное расположение Все-таки здесь очень сильно влияет Вот он, похоже, камнем просто одним кинул И расшатал сразу несколько человек Да, опасные типы, но получил по заслугам Да что хотел, то и получил, что называется Вот такая, ребятки, картина под названием Приплыли! Переходим к следующей миссии У нас победа за победой Я просто смотрю нам Или же нам везет, или же мы просто-напросто... Короче, скорее всего, нам везет, я не знаю Ну ух, нифига себе, вы посмотрите, какое против нас войско Это щитоносцев Тут их, кстати, целая куча Очень большая толпа щитоносцев У всех у них вот такие вот щиты Они через них могут вот так вот смотреть Интересным образом, да? Отличненько, ну, короче, здесь их большое численное преимущество, я думаю, чтобы с этим численным преимуществом справиться, здесь, да, нам дают тоже попробовать в деле шаманов, вот они у нас, кстати говоря Я думаю, только с помощью них мы сможем расшатать эту неуправляемую толпу Так, что же нам для этого нужно сделать? Во-первых, нам нужно, чтобы шаманы ударили первыми, я так понимаю как минимум, да. А, а с другой стороны, нам, знаете, как надо сделать? Нам нужно так сделать. Смотрите, берем щитоносца одного, ставим его вот сюда. И он у нас будет как такой, знаете, человек а, отпущения, что ли. Он удар весь примет на себя. А с этой стороны мы поставим одного шамана. С этой стороны поставим мы другого шамана По идее, должна механика сработать так Что у нас этот чувак один отвлекать будет внимание А шаманы сделают свое дело Даже можно шаманов чуть подальше поставить Давайте-ка сделаем вот так вот, Шаман один будет вот здесь стоять На этом фланге А второй пускай вот здесь будет стоять Вот. Но и остальное пространство постараемся заполнить Вот этими вот типами дерзкими Которые у нас тоже подойдут со временем Да, и уже будут охранять наших шаманов Такой вот у нас... Будет расклад, их можно было даже покучнее поставить Да, их нужно побольше, чтобы у нас все-таки После того, как останется какая-то часть Мы смогли грубой силой расшатать всех оставшихся Мы поэтому наставим здесь по максимуму этих типов Ну что ж, давайте попробуем, что у нас получилось Тактика сработает или же нет Ну что ж, погнали Вот этот, вот этот человек от, отвлекает на себя внимание И кучкует вот этих вот чуваков всех Теперь наши шаманы идут в дело Так, один костанул, второй костанул Нормально так расшатал Вы смотрите, сколько сразу попадало вот все-таки заклинание шамана, оно здорово вообще работает по площади. Сма Вы смотрите, что произошло. Победа. Вот этот вот тип, вот этот вот рогатый тип нам только что затащил победу, да. Надо ему поаплодировать, друзья. Поаплодируем ему все вместе. Вот он просто капитальный молодец. Что просто всю команду затащил Правда, и он своих там расшатал э, Пачку просто огромную <свят>, людей Но ничего страшного Главное, ребятки, в этом э, противостоянии Это победа Продолжаем играть, ребятки, в ТАПС э, Продолжаем играть И у нас совершенно новая локация Одна открылась Я так понимаю, мы переходим на какой-то другой уровень э, игра, Играем мы сейчас, я так понимаю, три баллами Это до, до, доисторическая какая-то раса э, Которая состоит из вот таких вот... Э, странных доисторических фигурок, да, о, а нам, нам похоже открыли даже топовые фигуры, это, это даже мамонты мы можем поставить, но я сейчас просто не могу, потому что у меня на него не хватает, это похоже топовая фигура в, в этой, у этой расы, а против нас фермеры сейчас на данный момент, это скорее всего вот эти вот алкоголики первые стоят, ну-ка посмотрим, давайте на них поближе, а вы кто такие, какая-то, ребятки, действительно новая раса, да, вот такие вот оборванцы какие-то стоят у нас, это раз И второе, это ребятки посерьезнее, они уже ребята с, огне, с холодным оружием У них виллы у всех в руках, что-то их многовато прям, по-моему, да? Так, давайте попробуем сейчас против них выстроим, выстроим свою стратегию У нас здесь есть мост, я так понимаю, все пойдут через мост И чтобы нам их здесь остановить, нам нужны будут пара, наверное, копейщиков Сюда двое, двое сюда двое а, так, а, кто нам еще понадобится? М -м, так, это кто такие? Какие-то, кстати... А, это да, это те же шаманы. Но шаманы нам нужны для того, чтобы расшатывать пачками. Здесь будет у нас, как обычно, стоять м, типок, который будет на себя отвлекать внимание. И два шамана, скорее всего, я поставлю. Ну, я надеюсь, что у нас получится защитить. Давайте попробуем все-таки. Или шаманов подальше поставить, не знаю. Давайте попробуем вот так вот. Они, думаю, успеют перезарядиться. Так, поехали, в бой. Смотрим. Так, атака пошла. Вынесли моего щитоносца. Шаманы, кстати, два раза кастанули. И у них уже ничего не получится против этих алкашей сделать. И тут подходят уже те, что с вилами, посерьезнее, чуваки. Один успевает, кстати, откастовать. Да, и он прям много расшатал, но вот эти мои копейщики, по-моему, ничего этим не сделают, которые с вилами, они даже мажут, я смотрю, своими копьями, ничегошечки у них не получается. Ну, немножко везения, в следующий раз, думаю, победим. Слишком рано кастуют у нас шаманы, мы их поставим наравне вот сюда вот вместе с копейщиками, и вот этого типа мы немножечко назад поставим, Во. Вот так, думаю, будет гораздо эффективнее. Так, смотрим. Пошли, пошли, пошли. Не робеем, не робеем. Держи щит свой выше. Да, отлично. И вынесли своего же. Так, два сразу кастанули. Нет, это тоже не вариант. Надо, чтобы сначала противник собрался в кучу. Да, сразу же вижу исход. И сразу же можно завершить бой. Так, смотрим. А вот эти шаманы м -м, слишком рано подходят. Давайте мы их сейчас поставим все-таки еще дальше. Вот сюда. И нашего чувака со щитом протектора Мы поставим... Так, а 120 кого еще? Можно. Еще одного копейщика, кстати, можно взять. Вообще, что ли, не ставить, не знаю его. Ну, давайте поставим, может быть, что-то он нас и сдержит. Погнали! Так, первая миссия. Так, первый, первый заход. А наш с вами считан... Ох ты, он всю пачку сдержал на щите. И мы тут же размотали. Так, да, да, друзья, увидели, хватило все-таки, хватило духа. У нашего второго шамана Кастануть еще раз кастане, но ну, не успел Блин, много слишком осталось их. Давайте кидайте, ребятки, кидайте уже Что ж ты в дальнего это кидаешь, а вообще Они не умеют копьями орудовать Плохо, очень плохо, так, давайте еще попробуем Еще разочек а, Так, как же мне сделать-то, я не знаю Как же сделать, давайте мы Их сейчас оттянем назад всех. Куда-нибудь а, Так, так, так так-так-так, давайте, знаете, как сделаем сейчас вот этих вот типов от, отдалим немножечко. А нам надо, чтобы здесь кто-то подержал вот этих вот типов. Давайте поставим одного щитоносца, может быть, даже двоих. Вот так вот. И сюда два копейщика, и сюда один. Может быть, вообще копейщиков не ставить? Не знаю. Давайте попробуем вот так вот. Такой расклад. Так, погнали. Идут, идут, идут наши щитоносцы, собирают здесь толпу. Подходит задний с вилами Так, и наши шаманы подошли, отлично Второй кастуй, кастуй второй Второй почему не кастует Ну, замечательно просто У нас остаются резервы Но нифига себе с одного удара просто его вынесли Так, одного-то, я думаю, вы... Отлично Давайте, последний остался Еще разочек, ну Да, ребятки, победа. да Хоть и этот чувак насадил нашего шамана на виллу, Но мы победили чисто случайно Так, продолжаем, друзья Следующая миссия нам дают 2200 очков. И... Да, друзья, давайте попробуем уже мамонта в деле Мне просто не терпится посмотреть, как этот парень разберется с этой всей пачкой наших с вами врагов. Давайте его выгоняем уже, ребятки, из клеточки. Кстати, а кто против нас? Давайте глянем. Какие-то чуваки в сене. Фермеры, ребятки, оделись в стагасена сена и хотят нам навредить. И плюс палки у них еще. Отлично. А здесь тут такие? Это что-то с какими-то бутылками, чуваки? Наверное, они... Что-то серьезное из себя представляют, какие-то алхимики, что ли, или просто-напросто Короче, сейчас посмотрим, я в любом случае, они у нас бойцы дальнего боя Погнали, посмотрим, как наш мамонт сейчас с этим справится Так, в голову сразу же ему летят а, зелья какие-то, но наш мамонт подминает под себя, похоже, всех вообще, да Он в одиночку всех этих передавил И теперь направляется к тем, что бутылкам кидаются Но на мамонта, мне кажется, этой дозы маловато Мамонт тоже наш зеленеет, кстати, начинает, вы посмотрите, да, мамонт уже зеленеет, это значит, как-то он, смотрите, чем больше зеленеет, тем, тем хуже у него, смотрю, концентрация, его начинает мотать во все стороны, то есть у этих зелий есть своеобразный такой... Эффект. Ну что, Мамонт у нас всех передавил. За этому огромный респектос. Продолжаем, друзья. Миссия за миссией. Мы движемся вперед. Прохождение. И наш первый обзорчик э, на моем канале. Это игручки Идут полным ходом. Ну что ж, 2600 у нас есть. Опять-таки, я думаю, Мамонта стоит вызвать. Так, вы посмотрите, здесь какая толпа вроде как небольшая. Мы уже их разматывали. Да, на первую строчечку давайте выберем, конечно же, мамонта. За мамонтом у нас следом пойдут 400 очков, кстати, у нас осталось. Кто у нас пойдет за мамонтом? Давайте сделаем, наверное... Так, так, так. Ну, наверное, сделаем просто пачку вот таких вот людей. Нет, лучше, мне кажется, дальнобойщиков каких-нибудь поставить. Так, мамонта я что-то убрал. Давайте поставим дальнобойных юнитов лучше. Так, мамонта оставим И дальнобойных юнитов, которые будут просто а, прорежать а, ряды Так, ну троечку, все, погнали Мамонт и три чувака Так, толпа движется на нас, мы идем на толпу Кто кого, ребятки, сейчас все решится Но Мне кажется, их маловато Мне кажется, все практически то же самое Просто они еще в большей куче стоят, что для нашего мамонта, как реально, <laughs> забава даже наш мама мамонт еще лучше гораздо выстрел. Не было здесь тех э, чуваков, которые ядовитые зелья бросали. И мы просто-напросто их всех передавили. что как-то легко, мне кажется, мы проходим кампанию. Ну да ладно, я думаю, что это просто-напросто разминка, которая дает нам понять, что вот так вот у нас бывает все легко. И просто победа, ребятки, переходим к следующей миссии. Так, что-то здесь вообще их мало. Три косаря каких-то или кто это такие? Давайте глянем, ну-ка с косами, да, какие-то косари-женщины стоят вообще. Три этих чувака с бутылками. Все? Все? Я же могу опять мамонта вывести по идее. Он их только так расшатает сейчас. Давайте вызываем мамонта. Отлично. Что-то маловато их реально как-то. Ну, ладно. Думаю, сейчас мы как-нибудь им наваляем. А, с камнями я думаю, чуваки пригодятся. Хотя... Так, а кого еще можно? Давайте вот этих двух типов выведем. Раз. Это у нас... Мы их еще ни разу, кстати, не вызывали. Это у нас какой-то хардкорный такой чувачок, который прям с двумя топорами. Я думаю, он будет сильно достаточно валивать Такого вызовем. И у нас еще остается 200 очков. На кого же потратить? На щитоносцев? Или на тех, кто с дубинками? Давайте дубинщиков сюда вызовем. Все. У нас такая будет гоп-компания, которая отжимает просто у всех все. Погнали! Погнали, говорю. Все. гоу go гоу, гоу В атаку. Старт. Ну-ка что. О, откуда? Блин, откуда эти типы берутся? Смотрите, они по бокам подходят. Это, знаете, они в кустах прятались. Так, пошла жара а, этого нашего типа, который. О, нифига себе, с косами как действует. Вы посмотрите, как они его прирезали просто. С косами-то мощный оказывается, чуваки. Но я думаю, нашему мамонту они вообще ни по чем будут. Давайте посмотрим. Да, это из-за того, что тут один чувак с косой, наш мамонт как-то долго здесь, смотрю, возится. Причем того типа с косой он еще не раздавил. Так, смотрим, смотрим, получится ли у нашего мамонта всех их затоптать. Что-то как-то заварушка у нас, смотрю, затянулась Прыгают, прыгают как на танк <прыгают> Ничего не получается у них <прыгают> Алкаши прыгают на танк, эти кидают Свои гранатки, сколько, кстати, осталось? Их осталось трое, опять пытается Нашего мамонта усыпить какими-то зельями Но наш мамонт движется Вперед, он примерно представляет Куда надо идти, его, я так понимаю, не совсем еще Одурманили до конца, и он четко и Ясно видит, куда надо идти Одного засыпает, второго, чисто случайно Третьего, <прыгают> и победа, ребятки Опять у нас в руках, наш Абдон Долбанный Мамонт сделал свое дело, как всегда, в принципе. Так, продолжаем, друзья. Играем, значит, в ТАПС. Продолжаем нагибать противника. Ух ты! Так, я так понимаю, мы на, следующую, на следующий уровень перешли уже. А я так понимаю, мы немножечко продвинулись в том плане, что мы эволюционировали, друзья. Да, ничего себе! Мы эволюционировали, да, а группы фермеров. Теперь мы можем размещать фермеров. А вот эти, кстати, чуваки, нам уже теперь недоступны, которые из самой древней эры... Да, теперь мы, ребятки, фермеры, но мы против вот этой группы рыцарей, нифига себе, сможем ли мы противопоставить им что-нибудь, давайте попробуем Так, попробуем, сейчас сначала выставим алкашей против этих, против этих рыцарей, и во главе этих алкашей будет у нас какой-нибудь, так, давайте поставим одного косаря Секундочку, это у нас, значит, будет бригадир и его банда косарей, вот так вот все, пошли, ребятки, пора косить на траву на поляне Давайте-ка вприжемся сейчас Вот такая вот у нас получилась гоп-компания Вот так вот мы наваливаемся Сзади подходит косарь Давай-давай, коси уже, косить Ох, ничего себе, вы видели у него какой размах? Одним взмахом он просто пачками может складывать их Нифига себе, смотрите, что творится Раз и все, один косарь причем, это косарь женщина, но у него немножко не хватает мощи. Все-таки есть какой-то определенный лимит по здоровью. И эти рыцари замочили женщину. Что же вы делаете, Ироды? Это же девушка была косарь. А вы ее взяли, просто толпой завалили. Эх, пошли какие гады, а. Все-таки неблагодарные. Взяли толпой, завалили женщину. Косаря. Ну что ж, давайте тогда сейчас по-другому немножко расклад сил распределим. Алкаши вообще, я так понимаю, ничего практически не делают. А вот это что за типы? Давайте глянем. Так, ага, это те самые в броне. Сколько у нас сотни еще осталось? А кого еще на сотню можем сделать? Одного фермера с вилами поставим. Ну что ж, попробуем, а какие по прочности вот эти типы будут. Давайте глянем. Так, ага, что-то как-то вообще слабенько, мне кажется. Они с палками, все-таки с палками против мечей вообще не вариант. Вы смотрите, как эти... Нифига себе! Рыцари очень хорошо ваншотят просто моих ребят. Так, подождите, как-то надо тактику менять. Это не вариант, вообще не вариант. Так, надо, чтобы кто-то отвлекал внимание. Так, а что если мы поставим двоих косарей? Ага, вот так вот, раз-два. И поставим на остальные деньги м -м, кучу фермеров. Да, фермеров я еще не пробовал. Вот этих вот. А, даже вот столько. Давайте попробуем вот такой вот пачкой. Теперь у нас, значит, тоже пачечка фермеров, только с вилами. Так, давайте насаживаем. И косари, я так понимаю, должны хоть как-то попробовать справиться с этой проблемой. Но у них что-то плохо получается. Но они реально могут заложить пачечку сразу разом. Смотри, одним взмахом сразу несколько человек падает. Давай еще разочек. Отлично! Отлично, немножко не хватает нашей девушки, даму не троньте, не троньте даму, и она у нас опять отправляется в жесткий нокаут, так, чуть-чуть не хватило буквально, но дама, она держит удар, так, чтобы нам еще попробовать такого, а, ну, толпа на толпу, я так понимаю, решает, давайте попробуем вот таких вот типов поставим, а, дво, двух, двух штучек, отлично, и толпу фермеров обычных. Где-нибудь вот здесь вот, на пересечении вот этого всего дела. Отлично. Да, 20 осталось очков. Попробуем, получится у нас или нет. То есть я поставил двух чуваков, которые кидают бутылочки. И толпу алкашей. Посмотрим, что у нас получится против рыцарей. Так, давайте, давайте. Бодрее, бодрее. Надо было их, мне кажется, подальше поставить. Ух ты! Схлопотали сразу все. А наши, кстати, бодрячком еще... Наши бодрячком, наши еще не под, не под кайфом некоторые, но они здорово, смотрю, отлетают. Так, что-то тут позеленело, смотрю, у них в глазах жестко очень. Так, так, так. Да, здорово. Кстати, вот эти на, на массу здорово работают вот эти чуваки с бутылками. Мы просто-напросто, я так понимаю, сейчас напоили всех вот этих алкашей, точнее, всех рыцарей. И они в непонятно в каком состоянии. Они падают, что ли, я так понимаю? Смотрите, куда он идет? а Он, он свалился. Он свалился в пропасть. Ничего себе, вы видели? Да. Это, кстати, очень хорошо работает против вот этих рыцарей. Мы их просто можем вот этими бутылками одурманить. И они сами непонятно куда, друзья. Смотрите, что происходит. Они просто сами в пропасть лезут. Они не видят просто, куда идут. И смотрите, у них дезориентация полнейшая. И смотрите, они падают просто в пропасть. Да, вот эти, кстати, типы, они здорово действуют а, против рыцарей. Они их, а, они их одурманивают, и те идут куда-то в непонятном направлении. Кинь бутылочку, кинь же! Еще раз, кинь! отлично, только самого себя-то зачем? Сам себя отравил, а? Слишком близко подошли эти рыцари. Смотрите, наш, наши пар, парни тоже ушатались. Надолго ли их хватит, я не знаю. Так, ну он пока стоит и, и продолжает кидать свои бутылочки. Так, рыцари продолжают падать. Да, друзья, мы побеждаем. Наш последний вот этот чувак, который кидал бутылки, победил. Супер чудесным образом. Я не думал, что его хватит на эту битву, но мы как-то с этими рыцарями расправились. По-другому по у нас шансов просто не было, потому что рыцари очень жесткие какие-то оказались. Давайте продолжаем дальше. Итак, против нас, ребят, бригада... С бардами, что ли, я так понимаю Да, у нас тут стоят несколько бардов Раз, два, три, четыре, пять Что интересно, барды могут сделать Я вообще не понимаю даже, зачем они здесь Ну вот лучники, да, вот эти а Мне кажется, они очень серьезные парни И надо что-то против них также серьезное противопоставить 1600 очков Мы также не пробовали вот эти вот способы Давайте попробуем Что это у нас за тачка такая? Давай в бой Все? Что, реально все? Я думал, сейчас что-то интересного здесь сделать Это просто сборище каких-то алкашей так, что-то как-то у нас здесь, это, необычный не расклад сил. Я понимаю, что у меня гораздо слабее войска. Так, тачку мы попробовали, она не работает. Так, это что за тип? Давайте тоже попробуем. Если вот сюда ее поставить, что он умеет делать? нас? Давайте глянем. Так, ну этот тип у нас летит и... Так, вы видели, что вообще никаких шансов. Лучники бьют очень далеко. И просто сразу выносят мои войска. Так, не вариант, иди отсюда. Давайте попробуем, что мы можем еще противопоставить. Не знаю, может быть, все-таки какой-то э, большой толпой на них навалимся на лучников. Давайте, знаете, как сделать? Давайте сделаем большущий щеклин, Но только у нас алкаши будут по очереди стоять. Раз, два, три. Это для отвлечения. То есть они будут идти по одному. И в конце, да, пусть будут, будут они отвлекать удар на себя. То есть эти лучники, по идее, должны в них сконцентрировать огонь. И разряжать обойму. Ну а после уже, по идее, должны подойти... Должна подойти тяжелая артиллерия в количестве вот таких вот типов, которые, наверное, со своими косами все-таки постараются вырезать все это дело. Так, а если мы сделаем вот так и поставим сюда еще двух чуваков с палками. Во! Не хватает, что ли? Не хватает. Кого еще можно? А тогда мы поставим вот так вот трех чуваков с вилами. Замечательно! Давайте попробуем такую стратегию, посмотрим, получится ли у нас еще одного алкоголика тоже можно поставить. Погнали в атаку! Так, лучники, быстрее, ох ты, как они сносят, здорово, а, интересно, долго ли они перезаряжают, а барды что делают? Барды, смотрю, отходит обратно, так, лучники, значит, пока ведут огонь, опа, я смотрю, уже мои задние ряды терпят поражение, давайте быстрее уже доходите до лучников, лучников надо мочить, срочно, вырезаем, не попадает, не попадают мои, вырезаем, надо вырезать срочно, отлично, отлетают, так идем дальше. Барды, кстати, убегают. Барды вообще здесь ни о чем. Так, мои косари смотрю наводят здесь порядок. Отлично. Одного за другим они вырезают. Блин, промазал. Нельзя мазать женщина. Надо бить в точку. Барды вообще ни о чем, короче. Они просто бегают и музыку играют. А вот эти косари я смотрю здорово делают свое дело. Давай. Одного за другим. Отлично. Не надо гоняться. Надо, надо срочно лучников мочить. Попадает стрелой почти что в сердце, но. Непростая женщина, она выносит одного с другим Остались барды, барды вообще беспомощные Да, мы их только так Насаживаем и они отлетают Давай, давай, как-то он спрятался, я так понимаю Надо его достать, срочно достать этого барды Разочек, отлично, вырезали И остался у нас еще один бард Вот тут он спрятался, но ему-то Точно сейчас не выжить, так, давайте выходить Отсюда уже, вы что здесь застряли Я не понимаю, смотрите, как они здесь застряли Так, пора выходить уже из тени и ничего не можем сделать. Короче, ладно, завершаем этот бой. Попробуем сейчас еще разочек. А, но только надо попробовать так, что мы а, поставим вот этих женщин с косами и вот этих чуваков с вилами немножечко а, поближе, да. Так, у нас здесь будут типы. Можно даже как-то их распределить. Так, два, три... Троих, четверых мы заберем И поставим сюда, раз, два, три, четыре Чтобы в них целились в первую очередь Потом у нас будут а, вот эти типы И двое, значит, косарей Косарей, я заметил, очень хорошо справляются с этой проблемой Погнали, посмотрим, что у нас получится Так, ух ты, сразу всех убили Ах ты, блин Отлетают мои алкоголики потихонечку. Так, идем, идем, идем. Надо их срочно догонять. Второй залп. Второй залп мы можем не пережить. Блин, второй залп мы реально плохо переживаем. Давай, надо, надо срочно сюда косой махнуть. Взмахнуть надо... О, отлично. Вот это, я так понимаю, одним ударом сразу нескольких... Да, блин, почти мы его косаря одного завалили, но косари у нас обладают чуть немножко повышенным здоровьем. И они вроде как держат удар. Давай, вся надежда на тебя. Вырезай еще одного. Они мажут, они в упор мажут вообще. Давай, давай, давай, давай. Ах, блин, не получилось, а. Немножечко не получилось. Давайте попробуем по-другому сделаем. Так, два косаря, мы их сделаем чуть-чуть подальше. То есть они подойдут попозже. Пробуем. Выстрел первый. Да, снесли двоих. Отлично, так. А, они, кстати, эти лучники попадают очень хорошо на расстояние, но вблизи, вот, когда начинается уже на них атака непосредственно, они начинают теряться. Так, косари, подходим, подходим уже, подходим. Начинаем. Не вдвоем, а по одному. Не надо было вдвоем сразу. Давайте, давайте, алкаши, давайте. Алкаши, кстати, тоже еще в деле до сих пор. Смотри, он что делает. Он держит его. Держи, держи его. Держи, не дай ему. Не дай ему выстрелить. Держи. <с copying apocalypse> Бросайся на него. Кидайся. Я думал, они такие простые, эти алкаши. Смотрю, он как борется, а. Вы видели, что творилось здесь сейчас? Блин, косаря, мы его похоже за зарубили одного. косаря надо, да ты что мажешь-то? А, как, как будто обдолбанный чем-то. Давай попадай уже в задницу, тебе уже попали. Смотрите, когда стрела хорошо торчит прямо в одном мягком месте, не получилось, друзья. Все-таки первая тактика была получше. Давайте попробуем ее еще раз реализовать. Так, вот сейчас мы сделаем а, так, что мы растянем просто эту всю колонну. А, таким вот образом. 2, 3, 4. И нам необходимо, чтобы еще хватило на троих вот этих вот копейщиков. Отлично, Погнали! Так, первый выстрел, двоих снесли, барды пугаются, бегут дальше, еще один выстрел, перезарядка, так, да, ближайших они пытаются вырубить, но, блин, всех вырубают, вы, вы, вы смотрите, они всех вырубили, подходим, подходим, ребятки, подходим, следующий выстрел можем мы не пережить, так, пока что мажем, идите, идите, О, блин, капец вообще, в тот раз мне очень сильно повезло. В этот раз, нифига себе, коса улетела. В этот раз прям как-то вообще не везет. Смотрите, что происходит. Вроде бы пока не мажет, но это ненадолго. Еще одна стрела и хана. Да, три стрелы. Так, а есть кто-нибудь по хардкорни, по мощнее? Нет, похоже нет. С палками не вариант. М -м, алкашей у меня ограниченное количество. Как же сделать-то, друзья? Как же сделать-то? Давайте мы попробуем вот так вот. Значит, один здесь, второй пойдет отсюда. Нет, сейчас нам надо преимущественно сделать... Давайте побольше все-таки алкашей мы сделаем. Они вроде как-то даже борются, я смотрю. Так, два, три, 4, 5. Да, то есть нам нужна массовка, чтобы среди этой массовки у нас затерялись еще двое по хардкорне Отлично, вот так вот, ребят, попробуем. Так, двоих, троих сразу вырубили. Блин, это несправедливо. Давайте, ребятки, идем, идем, идем потихонечку. Нужно массой их отвлекать. Массы отвлекают на себя внимание, а уже начинают некоторые бросаться, кидаться. Но здесь как-то оперативно вырезали моих. Они даже встать не могут. Навались на него, навались, бей его, бей, ломай ему, ломай ему что-нибудь. Блин, что-то мой застрял здесь косарь, косой зацепился за... Ну вот так всегда, а. Я так и знал, что что-то произойдет не совсем хорошее. Опять косарь наш зацепился своей огромной косой и ничего не может сделать. Вы посмотрите на этот беспредел, друзья. Ну все, опять мы проиграли. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игрушечка под названием ТАПС у нас получается. Мне, если честно, она очень сильно понравилась. Очень давно хотел в нее поиграть. Наконец-таки поиграл. Первое мнение у меня о достаточно положительное. Я бы с удовольствием в нее еще поиграл. Но мне необходима твоя поддержка, дорогой мой зритель. Ну и давайте, ребят, наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков, чтобы братишка Скрэйч продолжал прохождение и обзоры дальнейшей по этой интересной и замечательной игрушечке под названием